Кроме того, Цейпкала заявила, что не верит в официальные данные по голосованию. Ранее Цейпкала отдала свой голос на выборах в посольстве республики Беларусь в РФ в центре Москвы. Видео интервью было показано в эфире телеканала Дождь.